Смотрите, вот есть сосуд кармы, его иногда рисуют таким, знаете, амфорой такой красивой. но я буду рисовать немножко по-другому. Сосуд кармы – это такое помойное ведро. Можно нарисовать школу, уроки, детей в классе, за партами, но так понятнее. Помойное вот с дерьмищем ведро – это понятнее. И там слои. И, например, первый слой, первый слой страх собак. Собаки гавкают, когда вы их видите, и вам страшно. И вы можете даже, когда вы начинаете работать со страхом собак, вы можете обнаружить интересную вещь. То есть под этим слоем есть страх собак, которых вы не видите. Вы лежите перед сном, вам там что-то грезится в голове, и вы там в своем воображении видите собаку гавкающую, и вдруг у вас внутри сжимается. Казалось бы, взрослый человек лежит дома на кровати с закрытой дверью, может быть, муж рядом, и может быть у него даже есть ружье или там еще что-нибудь, а он боится собак на кровати лежа, которых нет. Вы понимаете? Вы понимаете, что вот это вот имеет некий заряд для себя, да, а вот это имеет еще больше заряд. То есть вы боитесь того, чего нет даже. И вы начинаете это работать с собой, прорабатывать. Вдруг через некоторое время, оказывается, всплывает. Я все примеры привожу из своей работы. Это не касается вас. Это просто пример, да. Вдруг у человека всплывает страх отца. Страх отца, который даже не бил, любил девочку, когда она была маленькая, он ее пальцем не трогал. Но когда он повышал голос, у нее внутри все сжималось, она писилась, когда была маленькая. Отец был милейшим человеком, воспитанный, интеллигент. И он мог только так строго сказать, Ольга, ты что делаешь вообще? Зачем ты деньги достала и рвешь их сидишь? Это же, блин, папа, мама зарабатывали, ты что делаешь-то? А она писилась от страха. Смотрите, вот здесь она этого не помнит. Вот этого а здесь она не помнит. А вот здесь вспоминает. И этот страх еще сильнее. Почему так? Ну, потому что на дне самые тяжелые уроки. Ну, а вверху они самые легкие. К чему я? Лень, она вот здесь. Лень – это запах от этого дерьмища. Когда человек ничего не хочет делать, даже того, чего еще и не произошло, еще проблем не было, а он такой, вместо того, чтобы туда лезть, в это ведро, он такой лежит, типа, да, мне все нормально, а я просто ленивый А ха у меня так все... при. Есть у нас одна ученица такая, а, я так люблю быть ленивой. Ну и дура. Потому что пока ты не проработаешь все это ведро, изменений в жизни у тебя не произойдет. Ну да, ты, может быть, тебе повысят зарплату, но ты за нее пахать будешь в два раза больше. Кто меня понял, пятерки в чате, напишите, пожалуйста.